Леди джентльмены, всем привет, с вами Хриплый Макс, недавно вернулся с Дубая и у меня пропал голос. Но тем не менее, времени нет ждать, пока он восстановится, поэтому сегодня я вам покажу Альпийский квартал, покажу немножечко центр города, расскажу, где мы находимся, в чем его суть, и мы заедем с вами в Альпийский квартал, посмотрим там одно предложение и расскажем о тех предложениях, которые у нас там есть. Но начнем мы именно с центра города, потому что мало кто понимает, где Альпийский квартал находится. Сори за голос, правда, просто в Сочи нахожусь, буду находиться три дня, поэтому, ну, просто нет времени ждать. И мы с вами находимся возле морского порта. Вот здесь он находится, вот его шпиль. И отсюда мы начнем движение к Альпийскому кварталу, потому что все говорят, на центр там долго, далеко. Это не центр, это там не пятое, не десятое. Но вот я сейчас вам это все покажу. Вот мы, в принципе, на машине едем, время у нас сейчас 12.26. Я думаю, что до Альпийского квартала мы доберемся минут, наверное, за 10. А пешком идти в районе, ну, где-то 20 минут. У меня у самого есть квартира в Альпийском квартале. Я очень люблю этот комплекс. Понимаю, что многим он может не нравиться. Но это лучшее из предложений на сегодняшний день, которые можно приобрести в хорошем районе за абсолютно адекватную цену для Сочи, недалеко от центра города. И в пешей доступности на равнине. Так, в общем, мы сейчас с вами обогнули Сквер возле морского порта и будем сейчас выезжать на улицу горького и там я просто вам покажу насколько это все близко находится и немножко поговорим про инфраструктуру сам по себе сквер выглядит вот так это прогулочные зоны то есть здесь огромное обилие туристов как зимой так летом так весной и осенью и мы еще с вами сейчас зацепим. Может быть, улицу Новогинская, как бы она является самой, наверное, пешеходной улицей города, также туристической. Ну и вообще, на самом деле, мы не так давно снимали обзор здесь про архитектор и рассказывали про инфраструктуру, которую вы можете пользоваться. И можно отнести и альпийский квартал к этой инфраструктуре. Но просто здесь нужно чуть-чуть дольше добираться до этой инфраструктуры. Вот. Значит, мы с вами выезжаем сейчас на улицу Это курортный проспект. Вот там у нас находится улица Новогинская, вот в этом вот разрезе. И мы с вами отправляемся через курортный проспект на улицу Горького. И там мы выйдем на завокзальный район уже. На самом деле здесь действительно очень крутая инфраструктура с точки зрения жизни, потому что есть абсолютно все. Любые бары, рестораны, школы, садики, образовательные учреждения, автосервисы, автомойки. Ну все, короче, здесь есть. И это одно из небольших мест таких в Сочи, где э, в основном равнина. То есть не Тут нужно там поднимать коляску. Самое, кстати, главное, что здесь еще тротуар есть. Так. На самом деле, я думаю, что эти обзоры, которые мы начали в последнее время снимать, они более информативные, потому что вы понимаете, помимо жилья, как выглядит сама квартира, что представлено именно по соседству. Как выглядит центр, как добираться до вашего жилья, если вы рассматриваете Олимпийский квартал, как близко к центру города находится. На самом деле я снимал раньше такие видео, где-то года три назад. Но в последнее время мы поняли, что все-таки люди, которые рассматривают недвижку в Сочи, они хотят больше конкретики, поэтому. Пожалуйста, вам будет. Я думаю, что скоро такие же видосы мы будем снимать по Дубай. Но именно уже с конкретным расположением, как что. Осталось в Дубае только купить самокат для того, чтобы повесить камеру и ездить вам, рассказы про районы. Огромное обилие транспорта общественного на любой формат. Куда хотите, можете уехать. И также здесь еще есть вокзал в Сочи. Вы сможете туда дойти на Ласточку пешком. Без всяких проблем добраться там до Адлера, до Красной Поляны До Краснодара, если хотите В общем, куда хотите, туда и доберетесь И вот сколько мы уже Три минуты, получается, едем И оказались с вами Возле ЦУМа Возле вокзала Здесь у нас будет небольшая, скорее всего, пробка Небольшой затор Но он не, не долгий И мы отправимся дальше Дождь пошел Значит, вот он, вокзал а, по сути, за ним, вот туда, через вокзальную, вот через ветку железной дороги, находится Альпийский квартал. Зеленый склерчик еще один напротив, на привокзальной площади. А мы с вами едем дальше. Сейчас мы с вами проедем в жилой комплекс Парк Горького. Вообще, вот с левой стороны у нас находится весь исторический центр города. Это улица Рос, Воровского, Островского. Она в основном представлена... Пятиэтажками старыми, десятиэтажками, сталинками, конечно. Ну, сталинок меньше, но, тем не менее, они тоже есть. Торговый комплекс Сан-Сити. Небольшой, но, тем не менее, там много различных товаров представлено. Парк Горького. И тут же находится мой любимый род-буфет, в котором, как вы знаете, я очень часто и завтракаю, и ужинаю, в общем, все. Сегодня нам везет. Нет пробок в центре – это, на самом деле, редкость. Но тем не менее, пожалуйста, сегодня просто воскресный день и особо никто, видимо, никуда не едет. Плюс погода такая, как бы, пасмурная, поэтому народ, видимо, предпочел посидеть дома. Немножечко вот... Это вот, кстати, господа, скорее всего, не местные ребята, потому что в пасмурную погоду на кабриолете ездит. Ну, такое себе. Это когда вот у тебя каждый день на счету, и ты приехал в отпуск, то тогда наверное да в общем здесь мы с вами поворачиваем направо под железнодорожным мостом проезжаем и мы находимся уже в завокзальном районе за микрорайоне так неправильно <coughs> и буквально нам остается повернуть налево но здесь как бы сплошная мы чуть дальше сейчас развернемся и окажемся уже на альпийском квартале. Напомню, что выехали мы в 12.26, прямо сейчас 12.32, то есть мы едем всего лишь 6 минут с самого центра на секундочку до альпийского квартала. И сейчас мы развернемся вон там чуть дальше и уже спокойно с вами сможем заехать на территорию. Там уже мы поговорим с вами про недвижимость. Нас там ждет Илья. я у нас плотно специализируется по альпийскому кварталу. Если у вас есть предложение, вы хотите продать квартиру, значит что у нас достаточно большой поток клиентов на Альпийский квартал. И много кто его желает купить, можете обратиться к нам, мы поможем вам реализовать вашу недвижимость. Буквально остается у нас 100 метров, мы сейчас поворачиваем с вами на переулок Трунова. и это будет финальный отрезок, чтобы попасть в Альпийский квартал Тут, кстати, недавно переделали движение Раньше главное было, ну, уже с год, наверное, даже больше Главное было именно прямо Сейчас главную сделали съезд с дублера курортного проспекта Мы, кстати, над ним находимся Это тоже одна из очень хороших особенностей Потому что вы с Альпийского квартала выезжая Можете сразу попасть на магистраль И уже без пробок добраться в любую часть города Так, поворачиваем вот здесь с левой стороны у нас вот это здание садика. То есть от Альпийского квартала здесь 50 метров, наверное. Вот, собственно, он. А вообще, там чуть поодали у нас находится школа. И в самом районе три школы. Три, по-моему, детских садика. Один колледж, перинатальный центр, краевая больница. Все что угодно здесь есть. И мы приехали с вами на территорию Альпийского квартала. Сейчас нам откроет здесь шлагбаум, и мы двигаемся дальше. Шестой корпус уже полностью готов. Осталось тут небольшие штрихи доделать. И сейчас мы попробуем с вами испытать боль парковки в Альпийском квартале, потому что я вот многим говорил, ребята, покупайте парковку подземную, не парьтесь, вот вывеска перекресток появилась. Много просто кто не верил, что она будет вот. И есть ощущение, что мы с вами можем не встать. Ну, хотя нет, кстати, мест на самом деле много. На удивление прям. Паркуемся здесь. Ну, я как бы купил парковку себе, потому что я знаю, что когда вот это вот все заселится, это будет жестко. То есть здесь мы точно не встанем. А вот парковка будет нужна. На сегодняшний день парковка стоит от застройщика 3200. От инвесторов можно купить там по 2800-2900. Идем смотреть квартиры, поднимемся наверх, расскажу еще раз про территорию, как бы, а по прилегающему району, я думаю, что вы все поняли. Двигаемся. Значит, вот у нас Илюха, и дальнейший обзор будет продолжать он, потому что у него хотя бы есть голос, и мы с вами находимся на первом этаже, то есть здесь уже, ну, я так понимаю, так либо зашел, но еще не завез товар, либо они вот готовятся прям вот-вот открыть. К тому же все, все витрины, все сделано, осталось только товар завести. И осталось еще открыть территорию вот здесь для того, чтобы можно было ходить. Вообще сам Альпийский квартал очень круто построен, потому что здесь коммерция переходящая. То есть первый этаж коммерции, он идет и в корпусах, и вот в этом острове, который находится посредине двора. То есть вы можете отсюда выйти и попасть в другую коммерцию, которая находится здесь и по кругу. То есть булочные, какие-то развивающие центры, может быть школа английского языка здесь будет. Ну, в общем, огромное наполнение по коммерции будет везде. Да, все первые этажи будут коммерция, плюс свой торговый центр. Вообще, вот мы с тобой идем сейчас смотреть одну всего лишь квартиру, потому что у нас есть только от нее сейчас ключи. Какое самое выгодное предложение сейчас есть в альпийском квартале? Ну, если мы берем от, от. то от 11300 в восьмом корпусе, который сейчас у нас на предсдаче. Вот седьмой, а там следующий восьмой. 15-й этаж, высокий этаж Но вида на море там не будет Нет, Там будет вид, вид в обратную рядом. сторону да, Но там будут снежные вершины В общем, все-все-все Хорошо, это если однушка А если вот людям нужна двухкомнатная квартира Вот какая хорошая сейчас такая цена вот, Чтобы они посмотрели это видео И сказали, вот мы хотим для переезда Двушку, потому что я ребятам только что показал Где мы находимся Мы от морского порта проехали Показал, насколько это все близко Кстати, мы с вами всего 6 минут ехали до сюда 6 минут да, от морского порта. Ну да, так и есть. Пешочком 25. Поэтому... Да нет, меньше. Я ходил 15. Ну я спокойным шагом говорю, а то они потом напишут в комментариях, что ага, 15. Это надо бежать, это надо быстро и. Надо просто дороги знать, чтобы ходить 15. Вот. И сколько стоит двухкомнатная квартира? с вот 15,5. Она будет черновая? Она будет черновая в данном корпусе. И ее можно купить в ипотеку. Да, в Сбербанк. Вот. То есть, по сути, можно использовать еще материнский капитал. Можно купить в ипотеку, можно заехать в нее и сразу жить. Но предварительно сделать ремонт. Кстати, господа, ремонтами мы тоже занимаемся. Изи вообще поможем вам по абсолютно адекватным ценам. На удивление, я вот сегодня приехал. Хочу тебе сказать, что здесь парковочных мест почему-то много. Это, кстати, на удивление, потому что последний раз я был здесь позавчера, не было мест. Сегодня Может, потому что мы все уехали за город, шашлычный день, все дела. Может, ну, скорее быть. всего. Кстати, у нас сегодня появилось, вот прямо сейчас, буквально 10 минут назад, Хорошее предложение. В данном корпусе 35 ка так. 17 этаж, второй корпус. Вид подбор. Угу. А, 13 миллионов. Без ремонта. Без ремонта. Да, но это хорошая очень цена на самом деле, потому что последнюю мы продавали было 13600. 35 пятка это два окна, однокомнатная квартира. Мы, ну, я так понимаю, не сможем сейчас мне попасть. Нет к сожалению но мы можем показать такую же а мы 45 сейчас будем показывать да, да то есть придется верить на слово господа а еще у нас здесь есть целый этаж в шестом корпусе ты сказал об этом но ну, вообще полтора этажа как бы ну, да. но мы его просто чуть позже начнем реализовывать точнее он как бы уже реализуется мы хотим вам его показать как он выглядит но знаете просто что есть откуда по выбирать и но мы просто не можем, опять же, тут большая сейчас проблема с ключами. То есть мы можем вам просто вот стоять возле Ольпийского квартала, И рассказывать, какие, какие мы здесь все львы толстые, как вот женщины, да, говорят, на словах ты лев толстой, а на деле, ну, сами знаете, да. Но у нас просто нет ключей от квартир, у нас их много, но большая проблема с ключами такая вот это один кстати из наших инвесторов здесь но вот сейчас он как выйдет так мы камеру и отключим чтобы его не видеть да он купил с нами три квартиры и продал с нами две одну оставил себе сейчас который живет как вы заметили по номерам да что человек сахалины сахалина на самом деле очень много кто покупал квартиру в альпийском квартале все на самом деле здесь сброд всего здравствуйте кстати вот это самый человек Сдал квартиру 45 метров за 100 тысяч в месяц. Она у нас была на канале, но на сегодняшний день она пока не продается. Возможно, будет позже продаваться. Но мы сейчас с вами посмотрим точно такую же, по точно такой же планировке. И знаете что есть люди, которые снимают это все за 100. Просто очень много кто пишет в комментариях, что да кто это все делает. кто Очередь была? Ну, быстро снял да, ее? Да. Я даже в рекламу дала. соседи сняли Соседи сняли за сотку? Мимо проходили, да. То есть, грубо говоря, все быстро прошло. Просто народ там пишет, что, типа, кто это за сотку будет снимать, да зачем это надо. Ребята из Белгорода. С Белгорода? Сейчас мы посмотрим такую же просто квартиру, вы знаете, что ее за сотку можно сдать. Но за 80 можно еще его поддемпинговать, получится что дешевле. Я думал, зачем люди покупают рейндж-роверы. Оказывается, вот. Что это такое? Это холодильник или что это у тебя? Сушилка. Вот, она только что отсюда родилась. Заходим в европейский квартал. Здесь значит, у нас пока еще накрытые диваны, кресла, да. приветливый консьерж. И мы проходим с вами к лифтам. Здесь на самом деле лежит хороший керамогранит. Но, как вы понимаете, сейчас очень много ремонтов идет, поэтому это все закрыли для того, чтобы он не поцарапался, его не грохнули. И чтобы когда ремонты закончились, места общего пользования выглядели хорошо. Итак, значит, господа. Заходим в квартиру, которую мы единственные, по факту можем с вами посмотреть, и здесь очень хорошее решение сразу при входе есть большая гардеробная. На самом деле вот большинстве квартир Сочи почему-то этому не уделяет большое внимание, но она здесь действительно хорошего размера, то есть можно вечерние платья, пиджаки, шубу и повесить, да. И есть еще вот такой шкаф прихожая на входе, тут вы также можете его распланировать по своему желанию, то есть по факту просто стоят такие раздвижные у нас двери и все. Далее по ходу движения. Вот такого размера санузел. Ну и, как вы понимаете, квартира полностью уже укомплектована. Единственное, что здесь нет никаких элементов декора, картин, телевизоров и так далее. Это все вы можете уже докупить на свой вкус. Посуда есть, посудомойка есть. Очень, кстати, правильное решение. Я думаю, что вы видели уже в принципе эту квартиру у нас на канале. Очень хорошее решение, мне оно очень нравится, именно с раздельной кухней. Здесь, значит, у нас такая поверхность для того, чтобы приготовить что-то, нарезать. А здесь у нас поверхность для того, чтобы сделать что-то еще. Причем вот сюда у нас стоит микроволновка, здесь духовой шкаф, здесь холодильник Гринье. Ну как бы все сделано со вкусом и вложено как бы нормально денежек. На самом деле человек хочет просто продать эту квартиру и купить здесь побольше. Поэтому она как бы делалась для себя. И сделана она хорошо. То есть здесь у нас кухня-гостиная вот такого размера. А с этой стороны у нас идет спальня. Спальня тоже такого хорошего размера с гардеробным шкафом. И вот эта часть у нас пересекается. Некоторые здесь делают перегородку. Здесь вот висит кондиционер. В принципе, можно сделать перегородку какую-то из гипсокартона для того, чтобы разграничить эту площадь. Ну, давайте с вами еще отсюда поговорим про Альпийский квартал. В принципе, минимальную цену мы все равно услышали, что это есть. Вот так выглядит территория самого Альпийского квартала внутри. Сюда могут попасть только жильцы, никто другой. Баскетбольная площадка, детских несколько. Раз, два, три. Зона, где можно будет просто посидеть в тенечке. Отсюда, кстати, идет спуск в парковку, оттуда и оттуда. Но ну, это такая часть атриума, снизу у нас находится торговый центр, это просто как пропускные окна. Въезд в парковку и еще, кстати, добавили выезд на улицу Топсинская. вот там. Если интереснее, анапийский квартал, знайте, что у нас здесь есть много разных предложений, порядка 20-25, наверное, на сегодняшний день. Как по выгодным ценам, так и может быть чуть выше. С ремонтом, без ремонта. То есть разное абсолютно предложение. То есть звоните, пишите, обращайтесь. Она на сегодняшний день стоит 19 миллионов рублей. То есть может быть она завтра будет стоить 18. 000. Может быть она будет стоить завтра 20. 000. То есть здесь идет именно привязка к большей площади, поэтому она продается. Вы можете позвонить и предложить свою цену, которую вы считаете адекватной. Ну с обоснованием, естественно, в этого. Может, ну. Но если мы возьмем черновые сейчас квартиры, такой же площади, то средняя цена у них 16,5-17 миллионов. И именно, кстати, про эту площадь мы говорили, что вот такую же точно сдали за 100 тысяч в месяц. Раз в раз. С другим она чуть ремонтом была, но тем не менее. Поэтому он и продавать, тогда она будет им нести соточку пассива, зачем ему продавать. Решил сохранить. Вы можете тоже рассмотреть ее. Можете рассмотреть черновую. Сделать не ремонт. То есть, ну, грубо говоря, ремонт такого формата обойдется на сегодняшний день где-то... 2-2,5 миллиона рублей? Три посчитал. Ну вот, грубо говоря, по сути, то на то и выйдет. Но может быть, если у вас получится сэкономить, вы можете взять черновую вот здесь. Либо черновую, например, однушку. 35 метров. 11300 11 она будет стоить. На 15-м этаже вид будет на ту сторону. Да. А вот туда. вот Возьмете, например, ее в ремонт вложите ну вот в 35 метров в районе 2,5 миллионов. Это у вас она уже будет стоить... В районе там 13 с небольшим. И сдавать вы, конечно, будете не за сотку, но за 1070, наверное, она уйдет на сегодняшний день. Как бы вложение хорошее с точки зрения сдачи и с точки зрения пассивного дохода неплохое. В общем, господа, это был Альпийский квартал и мой пропадающий голос. Все ссылочки у нас указаны внизу в описании к этому видео. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Обязательно подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте, куда мы грузим срочные варианты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом канале своим друзьям. С вами был я, Макс Репьев, Илюха и мой пропадающий голос. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.